Ну что, здравствуйте дорогие друзья, сегодня пятница, 1 июля 2022 года И сегодня я с вами поговорю не о настоящем, а о прошлом О делах давно минувших дней, если вы видели название То поймете, что речь идет о том, как я здесь уже на протяжении 25 лет живу в Германии в городе Аугсбурге, столице Швабии. 30 июня 1997 года мы пересекли границу Германии, а с 3 июля живем в городе Аугсбурге. Ну, естественно, возникает вопрос о а причины, почему я, вернее, я с семьей мы с семьей решили эмигрировать 25 лет назад. Я думаю, для этого нужно будет делать отдельный выпуск. А сейчас я просто расскажу о, об основных каких-то таких ключевых, таких реперных точках, как называется, интересных моментах, на которые я обратил внимание тогда и сейчас, спустя 25 лет тоже. Во-первых, мы ехали автобусом. Путешествие заняло двое суток. Мы выехали 28 июня, приехали 30 июня поздно вечером в 22 часа по местному времени. Вообще поездка, конечно, была тяжелая. Это лето, жарко. У нас на двоих, мы ехали вместе с мамой, было по 150 килограмм на человека. То есть 300 килограмм, вы можете представить. Это объем 20 мест. То есть мы, по-моему, взяли все, что можно и чего нельзя потом, естественно, поняли, что половина брать не нужно было, но такова психология человека. Если ему положено 150, 150 кг, то он и берет 150 кг и не на килограмм меньше. Вот. И еще на что я обратил внимание, такой был интересный момент, когда мы приехали в Польшу, автобус был очень грязный, и наши водители решили его помыть. Мыли, мыли, мыли, мыли. Как только мы выехали, вернее, въехали на территорию Польши, пошел, естественно, ливень. И еще я обратил внимание на то, что водители ели при каждой возможности такое ощущение, что они пытались наесться впрок. Да, путешествие было такое очень, не то что тяжелое, но утомительное, потому что, как я уже сказал, жарко, автобус, вы представляете, битком наполненный людьми, едем, и, как я уже сказал, мы приехали в 22 часа, то есть вечером заполнили какие-то бумаги. Я весь один был из этой группы, кто более-менее мог понять, что, что от нас требуется. Заполнили какие-то документы и э, легли спать. И первый сюрприз нас ждал уже на следующее утро. Я же не сказал, куда мы приехали, мы приехали в Нюрнберг, там есть такой огромный, не знаю, существует до сих пор или нет, такой лагерь, на самом деле это просто огромное такое, 20 этажей, может больше, здание, называется Грундик, вы помните, да, эту песню Высоцкого насчет надомника, дандиста, дандист, дан, дантиста. Ру, Рудика, который ловит контрафергия. Вот этот грундик это как раз было название этого огромного общежития. И мы туда приехали. И вот. Приветствую Петра Гекера из Питера. И вот представьте себе такую картину маслом. 5 утра. Мы после вечера еле уснули, потому что наш еще сосед, который с нами ехал, Олег Тарнопольский, играл на гитаре. В общем, такое было романтическое настроение. И вдруг в 5 утра, без предупреждения, раздается из репродуктора такой металлический гулат. "Ахтунг, ахтунг". Все, думаю, мы приехали. Оказалось, что это объявляли тех, кто должен ехать в этот день. Уже дальше, то есть это такой распределительный был лагерь. И э, мы в тот день, естественно, не ехали, а ехали мы э, через несколько дней, 3 числа, как я уже сказал, и мы попали в Аугсбург. Аугсбург, как я уже сказал, это столица Швабии, это Бавария, это город, который находится недалеко от Мюнхена. Третий город по величине, по федеральной земле. Бавария. Ну, как вы знаете, может кто-то не знает, что Германия делится на 16 федеральных земель. И вот я, вернее, мы оказались в Баварии совершенно случайно. И когда мы заполняли какие-то бумаги, у нас была знакомая в Аугсбурге, и мы ее указали как какую-то двоюродную тетю. В общем, так, на всякий случай. И... Таково наше было удивление, когда мы действительно попали в Аугсбург, но я так понимаю, что тут дело было не в этой псевдотете, а в том, что были места, потому что вот эта семья польских я уже Олега сегодня называл, попала тоже в Аугсбург без всяких теть, дядь, сватов и зятьев. Вот. И мы приехали в Аугсбург сразу в общежитие, но там мы прожили недолго всего некоторое время, потому что с 1 сентября уже... Была квартира, мама сняла квартиру, я год целый жил с ней. Вот. Нам очень повезло, потому что обычно раньше не разрешали снимать сразу квартиру то есть нужно было чуть не год жить в общежитии. У нас это правило уже не действовало. Вот. И какие первые были впечатления? когда мы приехали. Естественно, голова пухла от обилия информации, потому что информации было очень много, нужно было пройти вот эту всю бумажную волокиту, зарегистрироваться, прописаться, заполнить кучу бумаг, просто огромное количество бумаг. Но, вот эти первые несколько месяцев весенних, осенних, летних, что говорю, несколько летних месяцев, я вообще воспринимал как курорт, потому что ну, мне так повезло, что меня сразу на курсы не э, пригласили, да, не погнали И я сам уже в октябре, потому что мне уже надоело Думаю, надо как-то, собственно, самому побеспокоиться Пошел и сказал, что я уже готов идти на курсы э, Вот, и э, вот эти несколько месяцев То есть я воспринимал, как будто санаторий, какой-то курорт У нас там в районе э, был магазин огромный э, Март там можно было все купить, что только можно. И вот это первое впечатление, когда ты подходишь в магазин, и перед тобой открываются двери. Это что такое было завораживающее, что-то волшебное. Единственное, что в общежитии, конечно, жили дети, жили взрослые. И вот я запомнил, что там был мальчик такой грузинский, Акаки, и вот у него была такая нехорошая очень черта. Он, особенно днем, когда вот хотелось немножечко полежать, он подходил внизу к входной двери, закидывал вверх голову и начинал кричать дэ да и так он кричал, я не знаю, сколько, полчаса мог кричать. Это он мама так звал, дэ да это мама по-грузински, как я уже потом понял. Вот, я готов был, конечно, его убить, этого мальчика, но, как я уже сказал, мы жили там недолго, два месяца, да, июль, август, и с 1 сентября уже переехали на квартиру. Как я уже сказал, первое время, в общем, было очень тяжело. Именно из-за того, что масса была всякой информации. Нужно было ее как-то переварить, отделить важное от неважного. Мух от котлет, что можно потом отложить, что сразу. Я-то как музыкант сразу начал спрашивать, а можно ли подтвердить диплом. И вот сразу столкнулся с нашими людьми. У меня есть такое выражение, что от перемены места жительства люди не меняются, если меняются, то не в лучшую сторону. В принципе, это так и есть, и, собственно, почему люди должны меняться, если они уже сформировались, приехали в взрослом, таком уже сознательном возрасте, если они там себя вели, мягко говоря, не, не очень, так чего они тут должны себя вести прилично. Я с этим столкнулся, что люди в основной массе, к сожалению, оставляют желать лучшего, но это уже их проблемы. Вот что касается подтверждения диплома, я просил одной дамы, она так на меня посмотрела, очень снисходительно, сказала, а вы из Харькова, не, вам даже не можете не ни подавать, ничего мне подтвердят. Естественно, мне все подтвердили, но осадочек остался. И вообще, конечно, это отдельная тоже тема, я ее очень люблю, наши иммигранты, потому что... Не я придумал этот термин, синдром Хлистакова, но я очень часто наблюдал людей, которые почему-то по инерции себя вели так, как будто они при исполнении каких-то своих служебных обязанностей и, и так далее, почему-то они себя вели как будто... ну они не иммигранты а бык, обыкновенные, потому что, вот у меня тоже есть такое выражение, в эмиграции как в бане все равны. Но вот эти люди почему-то по инерции, как я уже сказал, э, вели себя очень высокомерно, надменно с поднятым носом ходили, хотя для этого оснований никаких нет. Предположим, они там были какими-то начальниками, занимали какие-то высокие посты, хотя это тоже под вопросом, как я уже сказал, почему это синдром хлестакова называется, потому что многие вот эти истории придуманы для поднятия себя в глазах других. В принципе, никого здесь не, не интересует, кем ты там был, в прошлое, как мы говорим, в жизни, если ты этим здесь не занимаешься. Был там каким-то ученым, ну, хорошо, флаг тебе в руки. Но вести себя, как какой-то пуп земли, вот у нас тут был один профессор, который все время подписывал свои статьи, которые никакого отношения к науке не имели, все время он подписывал профессор такой-то. Ну, ему так хотелось, пожалуйста, для самоутверждения. Так что люди здесь, конечно, разные, но это нормально, потому что Собственно, как я уже сказал, чего не должны меняться. Хотя казалось, что здесь наоборот, здесь вот на чужбине обостряются какие-то такие вещи и проявляются не самые лучшие качества. Приветствую Семена Беленсона. Но в Израиле тоже вы сталкивались с нашими людьми. Я думаю, что в принципе и вот в Америке то же самое, во всех странах мира где живут наши люди, они, они везде одинаковые, потому что ну, наши люди это можно писать, по-моему, диссертацию, но я немножко отвлекся. вот, Когда я пошел на курсы, я заскучал. Объясню почему, потому что курсы были общие, к сожалению, не учитывался уровень знаний немецкого языка, а я за это время, пока мы ждали, значит, мы ждали всего 4 года, в третьем году я... Получил анкеты, в 95-м сдали мы, и в 97-м получили. За 4 года я, ну, чуть-чуть так освоил язык на, на первоначальном уровне. То есть я мог понять что-то, мог сказать. И когда начали с А, Б, С, Д, как меня зовут, откуда я приехал, в общем, это мне было страшно скучно, и первое время я там откровенно скучал. Потом уже пошло немножко веселее. Но тут интересная такая деталь, что когда ты идешь на курсы, то ты, вначале тебя регистрируют в социальном ведомстве, он называется социаламт то есть социальное ведомство по-русски и э, ты становишься на учет но как только ты поступаешь на курсы, то государство еще тебе платит деньги и э, эти курсы приравниваются к работе и как только ты идешь на курсы значит ты меняешь вот этот социаламт то есть социальное ведомство на биржу э, труда сам тут называется и э, с этого момента ты уже считаешься прикрепленный к ним, так как ты вроде как имеешь отношение к работе. Вот. И я пошел туда, естественно, и октябрь, через полгода курсы заканчивались, потому что когда я уже приехал, их сократили до 6 месяцев, раньше они длились целый год. Вот. И вот тут я столкнулся с первыми такими, можно сказать, не то что неприятностями, но такими особенностями. Вот когда я уже приехал, это уже была не первая волна, потому что основной... Поток поехал где-то в начале 90-х, 92-й, 93 94 вот такой был наплыв. В 97-м году уже как-то было немножко поменьше людей, хотя тоже хватало. И, в общем, начались уже такие к так называемым социальщикам, это люди, которые сидят на пособии, которые сразу не нашли работу, начали к ним применять какие-то, ну, не могу сказать санкции, но, в общем, строгости. И вот, когда я приехал, как раз начались вот эти, ну, в кавычках, скажем, гонения на социальщиков. В чем они заключались? В том, что как только ты заканчивал курсы, тебя сразу отправляли на социальные работы. Причем социальные работы были двух видов в то время. Это было или уборка кладбища, или в доме престарелых нужно было как-то чем-то там заниматься мне попался дом престарелых я был очень рад что это не кладбище и там нужно было заниматься всякой такой технической деятельностью то есть стелить постели раскладывать салфетки в общем даже кого-то там кормить из пациентов хотя по большому счету это не разрешается потому что нужно иметь определенное образование и три месяца меня туда как бы помягче сказать, запихнули туда, потому что отка отказываться нельзя было по определению, вернее, теоретически можно было отказаться, тогда тебе бы сократили пособие, потому что ты не имеешь права отказываться от такой вот работы. Платили какие-то копейки, там, по-моему, две марки в час, но, естественно, плюс еще пособие, то есть... Никто тебя не лишал пособия, потому что платили, я же говорю, это не, не настоящая была зарплата, это такая была, как мы говорим, социальная работа. Потом, вот когда уже появился евро, появился новый аналог, такую вот социальной работы назывался уже евро джоб то есть работа по, вернее, на евро. Собственно, в чем был смысл такой вот работы? Я бы даже не сказал, что работа – это занятость. Вот я всегда говорю, что есть разница между занятостью и работой. Занятость – это когда тебя находят занятия, платят какие-то копейки, и ты, главное, для статистики перестаешь быть безработным. Вот в этом вся фишка, что когда ты даже работаешь на вот этих социальных работах или вот евроджоп, то ты уже… тебя исключают из списка безработных и то же самое, когда ты идешь на курс, я здесь тоже за это время побывал на разных курсах, как-нибудь расскажу. Вот и мне пришлось естественно пойти на эти, ну, как сказать, не то что лишение, ну это для меня был естественно опыт. Не могу сказать, что очень приятный, но тем не менее я посмотрел, что такое дом престарелых в Германии, как там это все работает какие есть, какая есть специфика, какие-то есть определенные особенности, вот. И э, там я, кстати, впервые столкнулся с, там что-то или на меня кто-то пожаловался, или что-то какие-то были трения, или я э, по наивности, когда меня э, вот спросили, нравится ли мне нет, я честно сказал, что мне не нравится, и это вызвало какую-то такую бурную реакцию, и меня вызвали там к директору этого дома престарелых. Вот он меня почему-то принял за русского немца и сказал, что у вас там в Казахстане нет салфеток, а у нас тут нет. Так что, мол, давайте, в общем, вел себя очень высокомерно, я потом это где-то в какой-то статье его прописочил, этого дяденьку. Вот так я тогда первый раз столкнулся с тем, что они относятся вот к, к своим, э, как сказать, братьям, да, по крови, то есть к российским немцам не хорошо, Хотя я был тут вообще ни при чем. И вот это был такой вот первый опыт, такой вот полу-негативный, я бы сказал, полу-позитивный. Во всяком случае, я понял, что такое дом престарелых, как я уже сказал, как он работает изнутри, в чем там специфика, в чем дело. Там Мне повезло, что как раз там работала русская немка, что мы так по-русски могли там перекинуться, пока никто не видел, не слышал. Такая вот Наташа. И, в общем, еще так смешно было, она мне сказала, что если я буду плохо работать, меня выгонят. Но, как я уже сказал, что у меня работа была ограничена тремя месяцами. И, собственно, это дало мне некий такой толчок. И я понял, что нужно, собственно, что-то искать по специальности. По специальности, если кто не знает, я дирижер хормейстер, хоровик, и мне тут, можно сказать, повезло. Я, опять же, узнал через каких-то знакомых, что при местной консерватории есть такой вот полулюбительский хор, ну, полупрофессиональный, полулюбительский, то есть такой вот смесь, смеси я считаю, что это очень плохо, потому что в Харькове у нас тоже самое был хор, половина профессионала, половина не профессионала. в общем, полурябчик, полуконь, это, это очень неправильный подход, нужно или полностью профессионально, или полностью самодеятельно, а так это получается не рыба, не мясо. Ну, неважно, тут тоже был такой почему-то подход такой смешанный, и э, там я познакомился с одним дяденькой, который вывел меня на руководителя всех хоров э, в Аугсбурге и в области. И вот я ему, я уже к этому времени закончил курс, я ему позвонил и сказал, что так и так, я, у меня вот есть такое желание поработать с немецкими хорами. Он сказал, напишите мне все письменно, то, что вы сказали, все. а мне еще письменно было легче, потому что, ну, знаете, когда сказал там что-то неправильно, уже все. А написать можно было проверить, порядок слов, что там, зачем, в общем, я все очень грамотно составил, послал ему. По обычной почте тогда еще электронная не была так распространена, как сейчас. И что вы думаете? Он ответил, вернее, не он ответил, вдруг мне звонок какой-то немец, говорит, что так и так, вот у нас есть мужской хор, я хочу вас пригласить на смотрины. вот Я говорю, хорошо, вот, а у меня такая мысль, что нужно чтобы с этого социала сходить, чтобы не было вот этих социальных работ и, и так далее, чтобы как-то уже интегрироваться. И вообще я всегда считал, что нужно работать, чтобы не быть зависимым от государства. Это как-то даже унизительно. Вот. И я говорю, ну, вы мне можете такое вот как пособие минимально хотя бы дать такую зарплату, чтобы, я уже сейчас не помню, сколько там в марках было, 200 марок, или, 3. в общем, какой-то, он что-то не ехал куда-то в кювет, он сказал, что у нас возможность платить только 200, насколько я помню, марок, это по нынешнему курсу 100 евро, вот, раз в неделю репетиции, там еще концерт и так далее, и э, я им так понравился, что они мне даже добавили какую-то там сумму, и в газетах начали про меня писать, потом там слух обо мне пошел в соседнюю деревню, там был женский хор, и вот так у меня э, пошла вот эта Хоровая карьера не хоровая, а хромейстерская, потому что я руководил харами, и естественно я вспомнил старый анекдот, который здесь оказался не анекдотом, а правдой, потому что я его знал еще в советское время. Два друга разговаривают, один другому говорит: слушай давай к нам хор. Вот. Я говорю, а он второй говорит, а собственно что вы там делаете в вашем хоре? Он говорит, ну у нас мужской хор, значит мы там пьем пиво, обсуждаем политические всякие так, Женя, я начало пропустил, а ты говорил, почему ты ехал по какой программе, привет. Сейчас я скажу, я закончу анекдоты и скажу. Пьем пиво, читаем газеты, в общем, приходи к нам в хорн, говорит, подождите, а когда вы поете? Говорит, а вот когда мы идем домой, возвращаемся, вот тогда мы поем. Чего я вспомнил этот анекдот? Потому что здесь хор больше, чем хор. Здесь это действительно какой-то такой кружок по интересам, где люди собираются. Действительно у нас репетиции с мужским хором были в такой пивной, и там они начинали действительно с пива, так что это не анекдот, и, собственно, для них пение было вторичным. И я вот как-то немножко потом расстроился, потому что я хотел какое-то качество, а там, собственно, качеством не пахло. Теперь, возвращаясь к вопросу Светланы, которая сейчас живет в Польше, если я не ошибаюсь, она спрашивает, по какой я приехал, программе. Я приехал по еврейской иммиграции. Существует она и до сих пор. Сейчас правила ужесточили очень. Когда мы ехали, вообще не нужно было знать немецкий язык. И многие, собственно, этим пользовались, потому что считали, что и с русским, собственно, неплохо. Вот. Вот единственное, как в том анекдоте, повезло, потому что вот так вот, ну так я родился в еврейской семье. Вот, и, э, по, и по документам главное я был э, евреем, не только по рождению, но и по паспорту. Что было очень важно, потому что э, если бы я менял национальность, то меня бы могли не взять, потому что сказали, ты всю жизнь был записан русским. Но я русским не мог быть записан по определению, потому что у меня по обеим сторонам, и по отцу, и по матери я еврей. Ну вот так вот, как, как я уже говорю, повезло. Вот, я использовал этот шанс, И кстати, многие, которые ехали по еврейской линии, я не могу сказать, что вот так они плохо жили, что прямо некуда, вот у меня действительно такая была чуть ли не безвыходная ситуация, я как-нибудь расскажу, почему я уехал и что этому пришествовало, это интересная такая тема. Ну, сейчас я буду потихонечку заканчивать, теперь это то, что касается меня, а общую контур, чтобы вы понимали, 97 год, прошло только 7 лет после объединения Германии, мне приходилось общаться с восточными немцами, которые жили в ГДР, многие потом переехали, как мы говорим, на запад, вот в частности в Баварию, и вот с кем бы я ни говорил, они все время вспоминали, что их заставляли учить русский язык про тракторы и так далее. Потом, когда я приехал, как я уже сказал, была немецкая марка, я еще ее застал, держал в руках такой интересный момент, сейчас быстренько расскажу. Когда мы приехали, у нас были мелкие деньги, вот, в частности, 5 марок. И потом выяснилось, что здесь в Германии почему-то не ходили, ну не были распространены. И вот я когда ехал в трамвай, я даю водителю эти 5 марок, он на меня смотрит как на какого-то пришельца с Марса, не понимает в чем дело. Я ему тысячу пять. В общем, он, короче говоря, с третьего, наверное, раза понял, что, что, я, что это их деньги, как говорил говорю, Задорнов. Так что я застал еще вот это золотое время, когда были немецкие марки. А в 2002 году, естественно, появились уже евро. В этом году как раз юбилей 20 лет хождению номинального евро. Приветствую моих новых гостей, которые к концу уже пришли, это Наталья Белохвостика и Николай Кульбака. Вот. И э, по поводу политики, два слова буквально. Когда я приехал, еще был э, Гельмут Коль, федеральным канцлером, а потом э, стал уже Герхард Шредер. Вот это было, по-моему, в 2000. Это было в 98 или 99 сейчас боюсь соврать, но, в общем, как раз вот в конце 90-х годов ну, ушел Коль, но он, там, он тоже, как и Ангела Меркель, был 16 лет, то есть такой был тяжеловес. И э, вот и я вот помню, когда еще мы приехали, такие слухи ходили, что вот пока, коль, все будет нормально, вот придет кто-то другой, закроется эмиграция и все. Но я хочу сказать, что действительно вот самый такой поток этой еврейской эмиграции э, пришелся наконец конец 90-х, на начало 2000-х. И сейчас вот есть единичные какие-то случаи, когда кто-то приезжает, но все, кто мог, все, кто хотел, уже давным-давно Выехали, но ну, сейчас ситуация связана с, с беженцами украинскими и так далее. Кто-то вот, так сказать, в, в, по, по этой линии может приехать быстро. Я имею в виду и те, кто, у кого есть еврейские какие-то корни, и это же касается Израиля. Но, но тем не менее, вот все, кто уже тогда хотел, мог, выехали, потому что время было такое вот без времени, как кто-то недавно сказал, 90-е годы. Вот. И э, мы тоже поняли, что э, ехать надо. И вот я теперь так понимаю, что нам будет в следующий раз начать с того, собственно, с причин, почему я решил, э, вернее, мы решились на такой... Можно сказать, отчаянный такой шаг, потому что э, вы понимаете, что от, от добра добра не ищут. Хотя, как я уже сказал, что вот где-то 80% вот этой иммиграции, которую, может быть, обидно называют э, колбасная, э, многие ехали не потому, что так уже было плохо, и э, у них не было работы, у них не было средств к существованию, многие жили очень э, прилично, но... Э, Многие именно воспользовались этой ситуацией, потому что они увидели, что можно как-то жить по-другому, и э, вот опять же многие из них это мотивировали тем, что они хотят для детей, для внуков более какую-то стабильную жизнь, потому что то время было очень нестабильное, 25 лет назад и у нас отключалось электричество, так называемое, бейерное отключение, и э, была масса других э, проблем. Ну что, друзья, видите, только начал, уже, уже надо заканчивать. В следующий раз я вот начну как раз с темы причин и расскажу уже о своей, может быть, журналистской деятельности и о том, какие тут есть специфика, чем отличается жизнь в Германии от нашей, так скажем, социалистической жизни. Если есть какие-то вопросы, пожелания... Пишите здесь, под этим видео, также я его выставлю, естественно, в других социальных сетях. Большое спасибо за внимание, что смотрели, приходите в следующую пятницу, продолжим эту интересную тему. Всем спасибо, всем пока.